Привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Сегодня я раскрою 108 ключиков. На видос получу новые оружия, которые вышли с обновой вместе. Вот у нас тут пачка новых оружий ждет вас. В этот раз работяги постарались на славу, то есть добавили хорошее оружие. И их можно найти только в этом ящике. Ну вот, я разбил 108 ключиков на видос. Посмотрим, что я получу. Хуйня. Опа, что это? Обнулись задержки. При применении полностью снимают задержку одного случайного оружия. Не тратят ход. Хм, интересно. Дальше. Фузы. Ух, нихуя себе. черная самбрера, блять. Охуеть. Этот скриншот сразу делаем. Поделиться. Так. Уже, в принципе, разобрал сколько-то. Восемь ключиков, уже заебись попалось так. О, еще два щит, еще один, еще один, фузы, еще щит, докторская сумка, докторская сумка, щит, рубин, фузы, щит, да ладно, серьезно, три ракеты, еще одна ракета, фузы, о, три огненные инъекции четыре фуза, 2 этих, еще два Ну и нахуй мне это нужно, блядь Дайте глубин, пожалуйста, дайте глубин Я хочу мяч глубин Не ну фузы мне нужны конечно же ребята Фузы мне очень нужны Так, что за хрень Ха, А! прикиньте я закрыл ящик этот серьезно? Вы серьезно закрыли ящик, но я не мог получить больше оружия таких. Так, что я получил? Блять, игра потерялась не с сервером. Что за хуйня? Ну ладно. Что я получил, блять, ребята? В принципе, получил какие-то оружия новые. Правда, я ими не пользовался особо еще. Ну ладно. <клёх> Так, дайте мне, пожалуйста, блять. Зайти в Вормикс, пожалуйста. Ебаный сервакс, сука, не беси меня. Бля, походу все, ребята. А, у нас же сейчас обнуление топов всех вот этих вот будет. Поэтому что смог, то и я разобрал. может что больше я ничего не успею разобрать, наверное, видимо. Потому что видите, сейчас обнуление топов этих пойдет. У нас сейчас уже время.. 12 часов ночи. А сейчас на момент обновляются стопы. Ну, что я могу сказать по поводу обновы. Обновы, в принципе, мне так себе, короче, так себе. Ничем она не отличается от других обнов. Появился опять у нас босс, которого пройти очень трудно. И которого пройдут всего лишь так, как обычно единицы. Потому что это как солнечный срез получается он никому не нужен нахуй и проходит его очень мало кто игроков 10 так проходит или артистический воин тоже вот его прошло всего лишь не знаю сколько человек человек 10 максимум простое вы больше никому нахуй не нужен этот босс также же этот тоже босс я проходил в принципе его уже почти проходил ну как проходил вот у меня тут есть скриншотики сейчас покажу даже я скидывал как я дрался против этого босса, вот я почти завалил самого этого босса, ну мне не получилось, ребята, я как обычно лоханулся, не знал, чем бить просто его, оружие закрываются все почти, что, ну я снял видосик, короче, о. продолжаем, короче, разбирать, 37 ключиков, 53 ключика, 50-35, нахуй мне это надо вообще, блять. дайте глубин меч, Ну. О, наконец-то мяч глубин, сука. Нашел тебя, блядь. Да. Да, детка, блядь. Не дай бог еще один. Блядь, третья пластина, блядь, упадает. Блядь, да ладно, серьезно. <laughs> сука, блядь, два глубина дали, блядь. это что такое? Шахтерская шапка. Защита, защита от огня, защита отброса взрывов серьезно еще одна пластина блядь, вы серьезно вы издеваетесь блядь? Два глубина блять четыре пластины это что? не что-то помех Устанавливается на землю запрещает всем врагам используйте удары обычные против телепорта может быть уничтожен обычными атаками не тратят ход да неужели мне дали какую то хуйню нормальную блять что это Бра кирка бронебойность 30%, процентов атака плюс 6 и плюс 8, 40. Блять, кирка, сука, блять, кирка сука. Пиздец. Че еще есть интересного в этих ящиках? Рубин, рубин, фузы, фузы, фузы. Все, еще. Еще. Еще. И последний ключик. та та, -та там Фузы, все. Остальные ключики тратить не буду, потому что мне нужно а потом еще потратить их будет. Блять, охуеть, сука, вот это перс у меня, блять, пиздец, сука. Блять, реально сейчас поставлю кое-что на себе и все, блять. Пиздец просто, такого персу никого нет, наверное, еще, блять. Реально перс такой угарный, блять, я в шоке просто. Блять, я реально просто рух, Ребята. Мне дали Пиздец, что мне дали. Два глубина, блять, я в шоке. Глубина. Э, самбрера И четыре пластины танковые дали, блять. Я хуею, еще до фузов, брубинов, всякой хуйни, блять, еще. Помех вот этих дали мне сколько. Бля, ну блять, ребята, я доволен, потому что у меня такие пиздатые шапки сейчас получается будут. Что за хрень вообще? Что он дойдет вообще, блядь? Защита от яда, 40%, защита от огня, 20%, защита только 20%, здоровье, плюс 90% а броня. Отброс от взрывов, от замедления. Пиздец, перс, конечно, блять. Я реально перс вообще. Я не знаю, как это называется это, блядь. Ребята, блять Мне нравится это уже, блядь. Мне совершенно все это нравится уж, блядь. Ну что я могу сказать, вам насчет этого перса? Перс. Что там еще у него? От яда. Надо командно строить, ребята. того что я хочу снять новый бой сегодня, снимаю. Пиздец. Это, блядь, стой. Нет, я не в курсе. Где их взять? Не. <с> я разобрал 108 ключиков. на. Видео. Блять, дахуя что попалось, ребят, на самом деле? если думаю, что можно поставить, блядь. Какие шапки, блять, то есть не смотрите, чё блять. У меня фуза, в принципе, поменять нужно. Перса какого-то там. Так, беру этого в команду. Что они на него поставить? Ну, Тимоха, Тимоха, давай-ка поставлю у тебя. Черная самбрера, И кирку. Пизда-то забудет, да? И кирку. Охуенно сперс будет, да? И кирку. Где кирка моя? Где моя кирочка? Ребята, надо задротить, ребята. Надо задротить. Такая команда охуенная, просто надо затротить. Так, берем, блядь. Uh, еще на робота ставим, на демона. Блять. Сейчас демона, блять, поставлю вот так вот. Меч глубин, нахуй. Где меч глубин мой? Блять, реально, команда... Блять, я не знаю, как называется, блять. Просто это, ребята. Это что за, блять? Я не могу просто. Вот все хочется взять в команду к себе И все, блядь, и этого, блядь, дебила тоже беру в команду. На него поставлю, блядь. Ну, не знаю, что поставить на него. Сука, я не могу просто. Ч ⁇ ставить на него? Ч ⁇ еще какие параметры у этой шапки, блядь? Защита от яда, блять. Давайте поставим... Ч ⁇ если генерация какая-нибудь? Давайте поставим тотем яда, блядь. Неплохо так будет, да? Да неплохо вообще. Вполне себе неплохо. Бля, без регенерации, правда. Ну, на этого поставлю, блядь, уже чтоб был регенерация, хоть какая-то, блядь. Ну, поставлю ворона чтоб реген был хоть какой-то, блядь. Я не знаю. Блять, что это за команда вообще такая, блядь, У меня, блядь, вообще. Просто нет слов, ребята. Что то блядь, за.. <смех> блядь, нахуй. Я не знаю, возьму, скорее всего, так это вот хуйню, блядь. Поприкалываемся, а ч, блядь? Или чё? броня плюс 10 просто взрывов только а нахуй нужно мне не это блять не буду брать так берем вот так вот и сюда вот так вот все блять я не знаю как это вообще что блять я не знаю блять я просто ору ребята такой команды никого нет не, не было еще никогда наверное это моя не знаю ох блять нихуя что дали блять ему ну мне тоже дали это блять ну, только я получил это ключиков моих блядь. сейчас я, я не знаю как называется блять но ну, это пиздец просто ребята у меня настроение поднялось аж. я не знаю как такой команда блядь, такая хуенная просто получается мне сейчас ну как она может быть слабенькая на, на хп это но ну, мне вообще нравится по, по виду даже хорошая команда этот перс блять я не знаю вот смотрите самбрера вампиризм уворот урон от яда урон от огня атака отряда плюс 6 здоровья Охуеть, шапка, и бронебойность, еще и, и кирка это, Смотрите, кирка что дает. Бронебойность пиздатый просто, я не знаю. Перс, это, не знаю, какой, насколько сильный у меня этот первый перс, который ходит. Бронебойность плюс 30, так, а плюс 8, блядь, и здоровье плюс, короче. Все, я в топ ребята, идите нахуй, автопус. А может мне сейчас это... Стоп, стоп, стоп, дайте, какая сейчас мяч глубин, лучше на этого дебила поставлю. Бля, мне дали два мяча глубин, я охуее, два мяча глубин дали. А чё получается, какие параметры у него? Да он нравится, столько, блядь, как дебил. Лучше на этого. Это не травится, блядь, нихуя этому нету. А это пускай хоть какой-то вампиризм будет. Блять, всех поперепутал, сука. Сюда глубин. А, и сюда там я Вс, нормальная команда, ребята, у меня, да? Надо сейчас, короче, скрин группу выложить вот мою. Просто ру. год like 2x2 пожалуйста все ребята короче давайте всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписка на канал подписка на паблик всем пока короче я в топ пошел иди нахуй короче все я в топ такая команда блядь, надо реально в топ идти ребята то блядь, это с просто давайте -а -а -а -а -а -а, все пока